И всем здарова ребят, с вами я, Ваняк, и мы с вами продолжаем проходить Sleeping Dogs. Вот я для себя говорю, если что. Dolby Digital, BVD, так что эта игра сохраняется в определенном момент. Сюжет основной. Ну ладно. Продолжим игру, так. Покупаем различную пищу, чтобы восстановить здоровье. Угу. Сейчас так. Назад, назад, назад, назад, назад. Ребят так куда мы сейчас едем? Парковка это, это квартира, это Аманда, в команде едим. Команди, ага. Мы вот сюда вот едем. Команде. Извините, ты говоришь по-друге? Да, в общем, я вести смогу. А, ты? Да, я... о А, ха-ха. Ну да. Да, я говорю по-друге. Я знаю. о чем могу помочь? Я ещё академист второго храма. Кажется, она была где-то здесь. Это вроде пункта у но я потерял. У меня с ориентацией проблемы. Да, кажется, я знаю, где это. Это недалеко. Могу их подвести, ну, то есть это будет проще объяснить, когда кто-то uh, это празднует. Okay, ну ладно, да, yeah, that, really это great. будет здорово. Кстати, меня зовут Аманда. Или Эми. Можно так-так. Так. Приятно познакомиться с я Вэй. оп Оп-перво. Оп-перво. Оп-перво. так. Ну. Мотоцикл. Ну, ладно, мотоцикл выбрать. Желаю вам приятного все время. Пишите, пожалуйста, то Нет. No, I, Я, что, uh, не могу понять yeah. твое место, чуть yeah. такое, no. Ну, ты Ой, блин, тут же не правостороннее движение, а левостороннее движение. Я no забыла. Ну, и как оно? Ну, я только путешествую, сегодня с недель, так что, по-части, понимаешь, То есть, тут же лево движение, ребят. Что ты делаешь? Ну все, устаточное имя. Да, это клуб У меня народ, ресторанчики ресторанче, чем похожий есть. Ну, как и местные Ну, люди слова. по не смысл дернем. А! Тем более тут верно. Мы на этих... Мы ключами вообще. На средний замок. Мы ключами. Извините, немножко такой маленький. Ладно, куплю, схожу. Кой Мы нас напугали. Вот вс, ух ты неплохо униз, я Сейчас я спал находит не в Краме, но, крайней мере, не в этом А разве здесь снимали, как кровавые кулаки, что ли? Нет, ты будешь Шаолин с ним с кулака. Езжайте в школу боевых искусств. Так, сейчас на Дьява надо. Самое главное, не скажи сейчас Watch потому что, если сейчас скажешь Watch я тебя скину, Аманда. Ага. Это левый, это правый... Нет, это правый набор, это левый. <звучит> а разве школа не должна находиться при храме? <звучит> да нет. И я, я, два, три, четыре, шифу. Я могу помочь? Погай, я сейчас на руку я прочитала про вашу школу в путеводителе. А, в кутеводителях. Ага, там написано, что вы преподаете очень древний стиль, который, несмотря на это, считается эффективным. Хочешь уроки? Ладно. You, а ты... А ты тоже почитал какое-нибудь some... место мое про это? Well, I... Ну, я... Стой, я тебя знаю. Дашь yeah, в Я всегда to... отучусь у вас. Я в Эйшин. А да, Это что ты есть в Америке, так ты привез с тобой эту девчонку? Твоё мнение обещает очень раз на Ну, не знаю, ничего. Левый shift, N, левый shift на Ребята, он тут он поворачивается в... Мастер живу. Ага. <laughs> Я вижу в Америке Сбит с ног с подсечкой Сбит с ног с подсечкой Всем поросит отражение, но не от американцев, а уже туристов Так это мы научились делать, ребят Ага, я пытаюсь научить их нужную сторону Особенно самых юных Но все они вступят в он и Но все они хотят вступить в он и, и А сейчас, сейчас я просто учу тебя своему искусству Я пытаюсь научить их сосредоточнее и благоразумнее И надеюсь на лучшее Сострадаем, Шипл. Едва ли вы можете что-то большее. Oh, Не фигуритая крыса. Династия Сун. Верно. Yes. Очень хорошо. Династия Сун? Это ж тысячи лет назад было или типа того? Real? Она настоящая? Всего стоятых было 12. По одной на каждый год вся в календаре, Шипл. У вас уже был полнабора. Что случилось остальными? Стой. Все украдено. Большим учеником. совращенным триадами. Очень грустно слышать, Сершиф. Что... Это и мне было жаль. Эта кол... коллекция ну, для меня аж начала. Но тебе приходится смириться с потерями. Не пораскрывать. Я был урбить тебя снова, Вэй, и твою милую невеску. Что? Okay, yeah. Ладно, с этим fun. все. Чем ты хочешь заняться now? теперь? Oh, Не пора домой? But, uh, но я I... обязательно well, тебе позвоню. Ладно, позвон, когда, наверное, награда заплатена. Спи-то по номер телефона Манды. Получена тренировочная одежда. Биография Шейн в фагоне перед э, площадкой по звезды продолжаться из-за его перемещения. Ну, ладно. сделал я это. Так. Надо, надо, надо, надо сесть. На. Клуб бам-бам. Да, блин, да, ешь. Не ладно, я бам-бам Оставил свой мотоцикл. Красивый. Вообще-то. А в такси мы не садимся, ребят, потому что... Ага, нифига себе, деньги на такси. Есть лишний. У меня, у меня честно говоря, их не особо... Так есть. Может тут было бы купить что-нибудь себе поесть. Вот тут вот, вот прямо вот, вот прямо вот тут вот. Рыбный шашлык на правых махмышах. 25. Приходите нам еще обязательно. на задание триады. сукин сын, Сраный предатель! <плодисмент> Бэй! Иди сюда быстро! Что происходит, Уинстон? <плодисмент> это все Бенни! Менеджер! Бам-бама! Мой старый друг! <плодисмент> Теперь работает на Псиного Глаза! Этот говнюк решил отомстить нам за то, что мы потеряли его по подмиграфтов по району. Я пойду поговорю с Бенни, <плодисмент> вразумлю его. <плодисмент> да, <плодисмент> гов, давай, <плодисмент> сделай это! Клуб Бам Бам Бан Бан. Я первый раз прочитал как Бан Бан, а потом такой думал Бан тут это же поп-тайм. Циньган Таун. Гостранс. Так. Круизер куплено, куплено, куплено, куплено. Так как мы по Сейчас по заданиям банды едем, то мы должны вот на вот эту вот ехать. так и тем более мы, ну, ребят, мы же оставили там, помните круизер на этом, оставили там, ай, Таиланд, а тут право левостороннее движение, и возвращаться тоже надо будет по левой стороне, надо будет привыкать к этому. болтать ваш бал, щоб вас пути он все вас в кубке. Эх, можно было бы так делать, ребята. Ребята, ребята, ребята, ребят. Уговорить. Ты меня в кухне? Че я тут думал? Мне последний создание оттинул в глаз. Сам скажет ему. Оттинув глаз, а да, совсем другое дело. Прохтите, сэр. блин, да все так, все нормально вы. Водитель в клуб бам-бам. Из Бенни -бам. в вип-зоне проучи его. Вип-зону так. Нифига себе, а, а реально выглядит как сейчас Get out of Hell тут клуб это. Помните, как вы там клуб этого клуб Мильяма Шекспира? Ты запускай только випов. Что там происходит? Это один из лучших сало, второй во всем городе. только с хозяем или сало или потом наверняка мы с вами смеем договориться. Вот с хозяйкой зала договариваемся. Так. Поговори управляешь насчет счет того, как попасть в вип-зону. Ого, чёрт Эй, а как вас зовут? Я, Тифани, nice рада познакомиться. Я боюсь, Вишень. Вы ведь хозяин зал король Да. Можешь the пройти мне в зал Конечно, иди за мной. Ходить, у вас легкий акцент вы из города? Да, знаешь, я оригинальный. Ну, знаешь, я... Я всегда хотел уехать куда-нибудь? А, бы никакую. Вы, Бенни, вы имеете yeah. в виду менше, ну That's да. Nice он довольно приятный sure парень. Вы всегда следуете, что вы все That's платили вовремя. Это so, uh, хорошо. А камон файт закрыв. Давай, спой мне песню. Спойте в караоке, Стифани. Ладно, ладно, ладно, ладно, ладно, ладно. Спить в караоке. Выберите песню. Ну ладно, тогда эту песню только. Левый шифт. Вверх и левый Shift вниз. Левый Shift. на гитаре <свят> я не буду выходить я не буду выходить ребятки я очень сильно <свят> мне очень сильно нравится <свят> тут наш караокин есть Ah, Вау, wow, wow, ты, на really самом деле, good. хорошая в этом деле. Listen, you know, Слушай, like понимаешь, that. мне это нравится, I'm и ну, дома я привык к чему-то Это с вами я разговариваю об этом. Можно пройти вип-зал? Да, конечно. Much там намного лучше. Иди в верхний upstairs. зал, я I'll подготовлю комнату. Идите наверх. Эмммм <свист> <свист> Пока Вэй Пока Вэй Пройдите в вип зал Вип зону О Сатуэтка вы нашли стуэтку. Вс. Эй, эй эй эй Ты кто нахер такой? Я бы Бенни Эй, Бенни, да, тут какой-то вот парень хочет с тобой поговорить, hey. привет, привет, привет, чем могу помочь, у меня есть единственное